Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на второй части нашего пятого урока тренинга «Партнерские продажи для новичков». В этой части мы поговорим, как технически организовать рассылку за разумные деньги. Под словом рассылка я подразумеваю не только рассылку по почте. То есть я беру это в общем. Это может быть рассылка и по социальным сетям, рассылка и по мессенджерам, вайбер Skype, WhatsApp и так далее. Это такое широкое общее понятие. Я расскажу вам, где искать, как выбирать людей, занимающихся рассылками. На что нужно обращать внимание, дам в дополнительных материалах скрипты для переговоров и немного сориентирую вас по деньгам. В заключение, всех вас, кто проходит базовую версию тренинга в тестовой нашей группе, вас всех ждет хороший бонус, который для большинства из вас закроет ваши потраченные деньги на этот тренинг. Итак, а где же нам с вами заказать рассылку за день. Самый простой способ, самый такой элементарный способ это обратиться к Гуглу или к Яндексу, в строке поиска написать, заказать рассылку, и вам вывалится колоссальное количество сайтов. Один из таких сайтов я вам сейчас покажу. Я вот сейчас как раз на нем нахожусь. Сайт называется SMS Monster. Ссылку на этот ресурс я тоже вам размещу в дополнительных материалах под этим уроком. И на этом сайте вы можете выбрать интересующую вас рассылку. Тут указаны цены. Цена зависит, естественно, от того, как много вы заказываете. Самый простейший способ, это нажать на кнопочку заказать, заполнить бланк заказа оплатить, отправить ваше сообщение, которое вы хотите пересылать и сидеть, ждать денег. Кажется, все просто, но если вы заказываете рассылку вот по такой методике, просто найдя сайт, который занимается рассылками, то, друзья, вы должны понимать, что вас могут реально кинуть. То есть, если на сайте нигде нет никаких координат человека, который как бы за это все отвечает, несет какую-то ответственность, то с таким сайтом уже однозначно нет смысла связываться. Но даже есть координаты, и вы поговорили с этим человеком в скайпе или списались по почте, прежде чем отваливать деньги, говоря по-русски, вам необходимо либо почитать отзывы об этом сайте в интернете в том же, пишите название этого сайта и пишите отзывы. Скорее всего, вы найдете множество отзывов о работе этого сайта. Имейте в виду, что отзывы могут быть платные, то есть, Например, люди взяли и заплатили за то, чтобы об их сайте хорошо отозвались. Но такие отзывы, они очень легко отличаются. Есть, почитайте отзывы, либо сделайте какую-нибудь небольшую тестовую рассылку. Если владелец этого сайта предоставил вам отчет о том, что рассылка сделана, вы увидели результаты, что по вашей ссылки пошли переходы человек не пропадает остается на связи то тогда есть смысл продолжать работать с этим сайтом почему я вам показываю сайт семенс монстр потому что я заочно знаю владельца этого сайта и я здесь уже несколько раз заказывал рассылку здесь однозначно не кинут и очень важный момент заключается в следующем. То есть Руслан, владелец этого сайта, он сам непосредственно Технически занимается рассылками У него для этого есть ресурсы Энное количество серверов Которые стоят очень красивые цифры С красивыми нулями Владелец этого сайта не является никаким посредником Он ни у кого не перекупает эти рассылки И не перепродает Только поэтому цены на сайты SMS Monster Ну прям очень божеские ну, мне приходилось сравнивать но самое главное что здесь все делается по честному и за свои оплаченные деньги вы получаете тот результат за который платить но заказывая рассылки вот на подобного рода сайтах о чем вы должны понимать? В первую очередь, вы должны прекрасно понимать, что заказать рассылку по вашей целевой аудитории будет нереально. То есть, например, если вы захотите, чтобы вы чтобы отправились письма по людям, которые интересуются YouTube, потому что вы продаете курс по YouTube, то сделать это будет ну, невозможно практически с вероятностью 99,9%. Да, конечно, есть какие-то базы. Ну, например, там покупатели Глопарта или покупатели Just Клика. То есть люди, которые что-то там покупали. Да, но что они покупали, какие их интересы? Это очень сложно. Я, например, заказывал рассылку и мне очень повезло в связи с тем, что я заказывал рассылку по своему городу. Но мне повезло в том, что передо мной был очень крупный заказ. А для крупных заказов могут сделать не только рассылку, но еще и собрать базу. Естественно, за это берутся отдельные деньги, ну, целевую базу. И передо мной человек заказывал крупную рассылку по Воронежу, и я просто уже воспользовался той базой, которая была собрана до меня. Ну, мне по большому счету повезло. Делая вот такие вот как бы, рассылки на всех, ну вот то это спам-рассылки, которые идут от человека, на которого вы не подписывались, вы не знаете, и когда рассылается всем практически без учета их интересов. но это такой яркий спам. Поэтому, если вы будете заказывать такого плана рассылки, вы должны прекрасно понимать, что здесь очень важно Количество отправляемых сообщений. То есть чем больше, тем больше вероятность того, что вы получите результат. И рекламировать, конечно, через такие рассылки нельзя какие-то очень специфические товары. Можно рекламировать товары, которые ну, например, нужны всем. Вот сейчас у нас Новый год наступает, да, многие хотят делать подарки. Вот, например, делать рекламу каких-то ну, интересных новогодних подарков через вот такую рассылку всем очень-очень даже, даже неплохо. Ну, с моей точки зрения. А следующий момент, о котором вы должны... Знать и понимать, когда вы заказываете рассылку с такого рода сайтов, что информация, как я уже говорил, придет от человека, на которого вы не подписывались, а он вам начинает присылать какие-то сообщения в социальных сетях, он не ваш друг, письма вам писать, вы не знаете этого человека, писать вам в мессенджерах, вы тоже не являетесь его контактом. Вам будут предлагать что-то незнакомые люди. Если вы внимательно слушали тренинг, то покупают только у тех, кому доверяют. А вот купить у тех, кому не доверяют, можно ну, в том случае, если вот это вот сообщение от незнакомого человека уж очень привлекло ваше внимание. Вот здесь нужно быть ну, мега-копирайтером, изгаляться, извините за выражение, по максимуму. Писать такие заголовки в своих сообщениях, чтобы они притягивали внимание людей. Меня все время вот поражали люди, которые пишут сообщения в тизерной рекламе, там, в каких-то новостных постах и так далее. Ну, вы видели, на многих сайтах бежит, бегут тизерки, особенно с новостными какими-то анонсами. То есть, желтая пресса, но настолько красиво написан заголовок, что просто рука сама тянется на него щелк. Что-то вот видеоподобного. Вот на Рутрекере много переходов на такие интересные в кавычках статьи. Очень привлекательный заголовок, который редко Соответствует действительности тому Что рекламируется за этим заголовком Не скажу что там такой яркий обман Но вы ждете большего А получаете совершенно что-то там не то Ну например там Пугачева умерла Да ух там что случилось А она там в очередной раз ушла со сцены я не призываю вас к тому, чтобы вы обманывали людей, чтобы вы писали какие-то яркие заголовки если делаете вот такую абсолютно нецелевую спам-рассылку наверное вы все такого рода письма получали ну например ваш баланс пополнен там, на столько-то столько-то рублей или получите ваш перевод, у меня недавно была ситуация, пришло письмо о срочно платите коммунальные услуги, а у нас до этого там, отключали воду за неуплату естественное такое письмо, от и был удивлен, когда меня перенаправили на сайт с каким-то продающим продуктом, который никак не был связан с коммунальными услугами, но ребята решили поставленную задачу. Им нужен был переход на их одностраничник, продающий. Они это сделали. Не могу сказать, что это честно, но это работает. В продажах не всегда используются честные способы это тоже как бы уже признанный факт хотя я считаю что результат любой ценой это все таки но ну, не лучший результат но применительно вот конкретной ситуации когда идет рассылка но ну, не через вас да а спам рассылка сделать ее эффективной по другому ну просто нереально то есть если вы будете там что-то очень честно писать, сухо, да и непонятно, то письма от неизвестных людей с такими заголовками просто не будут открываться. Только поэтому, конечно, если вы хотите получить эффективность от своей рассылки, вам нужно искать человека, который собрал свою авторскую базу, то есть сообщение от которого ждут. И когда приходит сообщение от человека, которого вы знаете, на которого вы сами подписались, вы уже не смотрите на то, что там написано в заголовке. Вот я подписан, ну, например, на Евгения Попова. Да? Вот смотрите, вот пришло письмо от Евгения Попова. Я даже уже не читаю, что он тут дальше пишет в заголовке. Я вижу, что письмо от Евгения Попова. Значит, это что-то полезное и интересное. Я, естественно, открываю это письмо и начинаю там знакомиться с его содержанием. Поэтому качественную рассылку можно сделать только по авторской базе. Самый важный вопрос, это где взять вот этих авторов. Людей, которые имеют свои базы. Вот у нас с вами нет своей базы, да, и нас никто не знает в интернете. Но люди, которые уже давно работают в интернете, они набирают свои базы. Ну да, чаще всего это базы электронных адресов подписчиков. Но если, например, человек активно пользуется тем же самым скайпом, вы видите, что у этого человека, например, больше тысячи контактов в скайпе, и от этого человека вам не льются какие-то помоечные сообщения, а приходит какая-то полезная информация, крайне редко, да? Тогда это и есть наш человек. Вы можете с этими Человеками списываться. В последних курсах, которые я смотрел по партнерским продажам, практически в каждом ссылаются на глопард и на его раздел Услуги. Вот если вы тезируетесь в своем аккаунте в Глопарте, в разделе Каталог есть раздел Услуги, и вы можете посмотреть, что тут предлагают люди за деньги. Например, смотрите рассылка вашего продукта по 3070 партнерам Галапарта всего за там, 400 рублей то есть вам предлагают сделать рассылку по 4000 чем клиентов да, всего лишь за 400 рублей, вообще смешные деньги и так далее вот смотрите, представляю рассылку по своей базе на смарте смарт это сокращенно смарт-респондер самый известный рассылщик либо вот еще посмотрите сообщение. Сделаю рассылку в социальной сети в группах Фейсбука за 210 рублей в 75 группах. Говорить о том, где и как заказывать рекламу в социальных сетях, я в рамках этого курса не буду. Но донесу вам главный посыл, потому что кто-то, скорее всего... Может купиться и заказать. Если вы заказываете рекламу в группах, там вам за деньги размещают ваш пост, вы в первую очередь должны проанализировать эту группу. То есть, если в группе не ведется никаких обсуждений, никто ничего не комментирует, все посты выкладываются только от одной группы, то значит эта группа просто мертвая. То есть там накрученные люди, а в Фейсбуке просто людей, которых туда собрали, даже не спросив их разрешения. Вот бывает другая ситуация, то есть в группе много разных постов от разных людей, да? но у этой группы Открыта стена и группа, например, называется доска объявлений. Это помоечная группа, туда каждый заходит и что-то вот кидает свое, даже не читая, что там пишут другие участники. То есть кинул свое и ушел. В принципе, где-то близко работают большинство скайп-чатов. Поэтому вот рассылка по таким помоечным чатам и помоечным группам ничего полезного чаще всего и не приносит. Хотя, да, бывают, бывают и успехи. Но, если мы говорим вот о людях, которые рассылают за 400 рублей по своей клиентской базе какие-то сообщения, то давайте сразу себе ответим на такой вопрос. А как относятся люди к своим подписчикам? Причем вот те, кто вам предлагают разослать по партнерам Глопарт, это не значит, что эти люди получат сообщения на почту. Чаще всего это люди получат вот в разделе сообщения на Глопарт. Раздел сообщения. Вот тут у меня куча сообщений от каких-то людей на товары, на -то. я подписывался. Если вы думаете, что я хотя бы одно из них прочитал, то это вообще смешно. Но если вы даже найдете вот такого человека, который предлагает вам рассылку по своей базе в смарте, вот что можно сказать об этом человеке. Значит, этот человек зарабатывает не тем, что продает, например, свои товары своим подписчикам, а он зарабатывает на то, что он продает услугу рассылки по своей базе. Значит, он по этой базе рассылает все, что угодно чаще всего. Потому что если он даже не написал, что за база, какой тематики, то человеку пофигу. Да, лишь бы платили деньги, а я буду рассылать по своей базе. А как вы думаете, читаются ли сообщения подписчиками этого человека? Ну, практически 90% что нет. То есть Человек просто заспамил свою базу. Да, и его услуга абсолютно ничем не отличается от заказа услуги какой-то спам-рассылки. Вот, ну, по типу как сайта SMS монстров возможно смс-монстр сделает вам эффективнее потому что скорее всего многие люди просто-напросто нажали уже давно на спам рассылку этого автора и все их письма просто вылетают в спам вот тоже друзья вы об этом должны знать что все-таки тех кто пытается уже заработать по рассылке на своей базе это в большинстве случаев не наши клиенты нам нужно искать людей которые имеют свои базы по вашей тематике и которые все-таки как бы этим не зарабатывают. То есть рассыл. Вот с этими людьми можно постараться договориться и за разумные деньги попробовать попросить их а, сделать рекламную рассылку. Где нам таких людей искать? Вот, авторов таких рассылок. Я вам расскажу все способы. Вы выберете тот, который вам более подходит. но Скорее всего, вы воспользуйтесь способом, о котором я расскажу в конце, но я тоже думаю, что у него сейчас есть свои нюансы, я тоже о них скажу. Легкий самый легкий путь не всегда самый лучший. С чего бы я бы начал на вашем месте? Конечно, я бы опять же погуглил. Я бы в строке поиска особенно тех, кто просмотрел четвертый урок до конца, там где я рассказывал о дополнительных рекламных площадках, я там рассказывал о блогах, да, вы можете погуглить и поискать блоги, на которых авторы этих блогов собирают свою подписную базу. То есть, если вы заходите на главную страницу блога и видите, что есть там форма подписки, где там получить то-то, оставь свои почтовые адреса значит автор блога собирает свою подписку Ну, практически каждый автор блога собирает свою подписку что вы можете сделать вы можете написать этому человеку вот форму письма Варианты писем я вам дам, такие уже шаблоны, можете их использовать. Но весь смысл сводится к следующему. Вы можете сказать, что вы уже подписаны на этого человека, например, да, ну, польстить ему, там, давно подписаны, можете подписаться, естественно. Сказать, что вы тоже занимаетесь, вот, работаете в этой области, называете вашу область, да, и не могли бы вы за деньги сделать, там, единоразовую рассылку моего продукта. Ну, как-то вот так, так вот, округлённо. Ну, посмотрите в рыбе те варианты писем, которые я вам вышлю. Можете, опять же, в том же самом Яндексе или Гугле в строке поиска написать «Базы авторов рассылок». И вас, скорее всего, выведут на какие-то каталоги, которые чаще всего продаются, где собраны базы людей, которые могут сделать вам рассылку. Вот. Раньше был очень хороший способ быстро и просто списаться с авторами рассылок. Я уже называл это слово смарт-респондер. Smart смарт-респондер Responder. Smart Responder это, наверное, самый известный рассылщик в Рунете, давно работающий. Вы здесь можете зарегистрироваться. Опять же, ссылку я на него вам дам. Регистрация тут бесплатная. Нас будет интересовать с главной страницы смарт-респондера. Нажмите на каталог, и вы попадете в каталог рассылок которые есть на смарт респондере вы выбираете свою тему то есть свою нишу медицина спорт здоровье, да? и смотрите какие рассылки есть вот здесь вот количество подписчиков в этой базе видите здесь как они рассылают, идет серия писем. Вы можете выбрать, например, просылку, которая вам ну, наиболее близка, с не очень большим количеством подписчиков, ну, например, 6000 тысяч, да? но наиболее четко соответствующей вашей тематике. Вы можете посмотреть, кто автор, когда эта рассылка создавалась. Но, к сожалению, сейчас на Smart респондере нет возможности списаться с автором, то есть написать ему какое-то письмо, и предложить за разумные деньги Сделать рассылку по его базе Эта возможность отключена И как-то достучаться до этих людей Можно только одним способом Подписаться на их рассылку Вот почему я говорил, что в письме Вы можете говорить, что вы на него подписаны То есть подписаться на эту рассылку Видите, тут есть прям сразу же возможность Оставить свой электронный адрес, ваше имя И подписаться Вы подписывайтесь на автора этой рассылки вам приходит первое письмо из серии писем практически всегда в этом первом письме есть какие то контакты как связаться с этим человеком его либо ВК либо его почта ну в первом письме можно найти обратную связь и вот уже через эту обратную связь вы начинаете связываться с этим автором. К сожалению другой возможности нет. Вы можете юзить интернет Можете юзить Smart Responder, искать людей, которые занимаются рассылками и с ними списываться. Если автор рассылки вам ответил и сказал, что да, он согласится и даже вам уже сказал, какую цену он за это хочет, на что вы должны обращать внимание, прежде чем платить деньги? Я вот вам сейчас покажу свою рассылку в джазклике. Вот эти вот цифрыки, они очень важны. Во-первых, количество людей в подписной базе. Вот у меня сейчас порядка там трех с чем-то тысяч. Можно посмотреть в группу подписчиков в джазклике. Вот 3400 человек. Но для нас, кроме количества людей в подписной базе, очень важно вот эти вот два параметра. Открыто, то есть процент открываемости и процент кликов из... 3400 писем, которые я отправил, открыто на данный момент всего лишь 14%. Вот так вот группа. То есть люди просто нажали и посмотрели мое письмо. В письме, естественно, у меня была ссылка на что-то. И вот только 6% из этих людей, которые получили письма, на эту ссылку нажали. Вот вы можете просто сесть и посчитать процентном отношении сколько человек из этих трех перешли на ваш продающий сайт то есть вы получаете вот то количество переходов на ваш сайт конечно тут будет очень много зависеть от даже времени этой рассылки потому что посмотрите да рассылка по той же самой базе количество открытых почти 17 процентов а кликов по ссылке, там 7 с чем-то процентов. То есть, зависит, конечно, даже от того, когда отсылается письмо, в какое время. вот И самое главное, зависит от того, что написано, текст самого письма, заинтересовало ли это людей или нет. Ну и, конечно, вот сейчас, видите, вот эти вот цифры, которые меня ну совсем не, на, не, не радуют. Это количество людей, которые нажали на спам. Вот моя база, она сейчас полностью спалена. Поэтому, конечно, вот по такой базе, вот с такими вот цифрками, я бы, например, и очень бы подумал бы, стоит ли оплачивать рассылку по такой базе или не стоит. То есть смотрим на количество открытых писем и на клики, которые были сделаны в ссылке письма. Все эти статьи, всю эту статистику автор рассылки должен вам предоставить. Конечно, лучше всего, чтобы он это вам показал не в виде скриншотов, а в скайпе, например, при живой демонстрации экрана. Вот если человек идет на такое, значит, это честный человек. И, конечно, тут уже каких-то вариантов обмана быть не может. Если вы списываетесь с этим человеком напрямую, то есть нашли его на блоге, либо там нашли в какой-то базе, да, то после того, как вы с ним договорились, все, оплатили ему деньги, если вас такой человек кинет, то, конечно, претензии свои предъявлять вам будет сложно. Потому что у вас ну, будет мало скажем так, инструментов воздействия. Если вы, конечно, с этим человеком вот, списались через смант Responder и скажем так, он вас мягко говоря кинул, не сделал рассылку, либо там, обманул вас, вы, конечно, можете написать в техподдержку смант-респондера и вот, высказать свое мнение о одном из авторов рассылки этого сервиса думаю что техподдержка ну, примет соответствующие меры во всяком случае раньше оно было именно таким образом все что я вам сейчас рассказал вот этот вот поиск все эти переписки переговоры это конечно реально много времени занимает но если вы найдете хорошего автора рассылок этот автор рассылок так как он не рекламируется, вы его сами раскопали. Скорее всего, пользоваться его услугами будете только вы, но еще там какой-то узкий ограниченный круг. Естественно, эффективность рассылки по такой базе будет очень хорошая. Но, как вы понимаете, это много времени занимает. Все эти поиски, все эти переписки, сама, сам подписался ввиду диалоги, может быть, он вообще не хочет заниматься рассылками и так далее. Поэтому я вам даю очень классный вариант решения этой проблемы. ну, Наверное, вариант для ленивых. Готовая база авторов рассыл. Причем, эту базу сформировали очень трастовые ребята, это Попов и партнеры. Они как раз и занимаются рассылками, взаимопиаров, и так, пиара и так далее. Причем, они эту базу обновляют. Вот когда я ее купил, тут было, мягко говоря, значительно меньше людей. Сейчас она вот так вот обновляется, проверяется. Причем? Чем вот хороша эта база? Здесь, во-первых, вы видите название этой рассылки, которая определяет тему этой рассылки, раздел какой это. В каком разделе производится рассылка, то есть электронная коммерция либо там здоровье и так далее, количество людей в подписной базе, да, и сразу же вам пишут, какая цена на эту рассылку. То есть что вам нужно сделать? Вам нужно найти какую-то базу с приемлемой ценой ну конечно вот рассылать за 5000 сейчас сразу я бы вам не рекомендовал вам нужно искать базы где ну порядка 3-5 8 тысяч человек да, и где бы за это взяли ну порядка там полутора-двух тысяч ну вот смотрите вот 9 тысяч человек 2000 чем-то рублей. Вот такого плана базовый ищите. Вот только поэтому я и говорил, что вам нужно, ну, где-то не меньше шести тысяч рублей иметь в запасе, да, чтобы вам сделать, ну хотя бы 5-6 рассылок, стоимость которых в среднем будет полторы тысячи рублей. Значит, когда вы определились с человеком, вас устроила его цена, вы нажимаете связаться с автором. И вот тут у вас появляется, куда вы ему можете написать вы ему пишите на электронный адрес пишите письмо опять же форму этого письма я вам дам кстати сразу хочу сказать э, все эти бланки переписок опять же предоставили попов и партнера то есть это проверенные письма но не рекомендую конечно их один в один копировать потому что видимо многие авторы получат такие письма то есть проявите какую то свою смекалку оплачиваете Ждем первых денег. Опять же, чем вот хороша эта база, кроме того, что она дополняется, если автор вас кинет по объективным причинам, вы можете спокойненько написать помощь, техподдержку, вот в черный список этих людей добавят, и, и кирдык, вы уже с ними работать не будете. Вот видите, тут есть кнопочка «Пожаловаться на автора». Ну, то есть такая хорошая онлайн-база. Конечно, так как доступ к этой базе, Получили уже многие, да? и я еще тут ее немножко распиарю. Вы понимаете, какое количество писем будут отправляться этим авторам от разных людей. Поэтому многие авторы, скорее всего, вам будут отказывать, кто-то может даже и не ответить. Я думаю, что когда что-то получает уж очень такое раскрученное состояние, когда очень много людей начинают что-то юзить, эффективность от этого уже снижается. Поэтому, друзья, все-таки моя рекомендация к вам попробуйте поискать. Вот, если уж вообще лениво вам это делать не хочется, ну тогда напрямую пользуйтесь этой базой. Значит, доступ к этой базе будет у всех, кто у нас имеет доступ к закрытой группе. Я не буду выкладывать в уроки, потому что я знаю, что однозначно ссылки куда-то там просочатся. И буду так периодически пароль менять. Чтобы ну, все. На халяву этой базы не пользуюсь. И я вам очень не рекомендую раздавать пароль от этой базы своим друзьям и знакомым, потому что чем больше людей будут получать к ней доступ, тем эффективность этой базы будет падать. Эта база достаточно дорогая, стоит она 500 рублей, но ну, по сравнению с другими базами, там, которые продаются за 100, за 200 рублей, вот это хорошая качественная база и свежая. Поэтому Давайте не будем сами себе создавать проблемы. Итак, друзья, задание к этому последнему уроку. Я вам все-таки рекомендую воспользоваться платными рассылками. Все-таки очень вам рекомендую начать именно с авторских рассылок по электронной почте. Списывайтесь, тщательно тестируйте текст своего письма. Но ну, а если вы уже рассылали посты в социальных э, сетях, вы уже понимаете, что и как надо писать. Те, кто приходит вот к рассылкам за деньги, вы уже должны иметь оттестированные, проверенные на эффективность ваши рекламные посты, связанные с вашим товаром. Конечно, тем, кто продает инфопродукты, проще. Им там уже понавывалили кучу промо-материалов. Да? Кто поумнее с физтоварами, возможно, уже что-то себе понадергал рекламных заготовок из тизерных сетей. Но в любом случае, тексты ваших сообщений нужно вначале проверить на живых людях, покидать их в социальных сетях, посмотреть, как идут ответы. А потом уже переходить к написанию текста письма. Конечно, к написанию текста письма по написанию текста письма есть очень много э, рекомендаций. Я вам рекомендую не делать письмо чересчур красочным, там, применять кучу различных цветов, как это многие делают. Нет, делайте все стильненько, простенько, максимум три шрифта в письме и ну, пару цветов. Проверьте кликабельность вашей ссылки, чтобы она была написана в письме абсолютно верно. Да? Текст письма должен быть все-таки интригующим, чтобы люди щелкали на вашу ссылку. Самый важный момент, если будете делать рассылку по электронной почте, это, конечно, тема письма, то есть заголовок. Вот К написанию заголовка нужно подойти очень тщательно. Только поэтому я вам давал контакты Юли, я вам давал материалы по написанию заголовков, потому что люди читают в основном заголовки. Ну а те, кто пойдет в спамеры, в SMS-монстр, я рекомендую только этот сайт, потому что, еще раз говорю, я его проверил. Если у вас есть какие-то другие проверенные сайты, с которых вы делали рассылки, пожалуйста, тоже напишите об этом в своих отчетах. И по результатам этого урока обязательно, обязательно в отчете пишите свою статистику. То есть, каких авторов вы выбрали, сколько вы заплатили, как долго получали ответ вот, и какой результат получили. То есть, какое количество переходов было сделано по вашей ссылке после заказанной рассылки. Не заказывайте сразу несколько рассылок одновременно, потому что иначе вы не проверите эффективность. Вот это нужно обязательно проверять. То есть прошла одна рассылка, посмотрели статистику переходов и поняли, насколько это эффективно или неэффективно было. Вот Все эти данные, пожалуйста, выкладывайте в нашей группе, потому что это будет очень важно и это будет очень полезно для всех, кто учится у нас на тренинге. Вот. И, конечно, для себя введите статистику по вашим рассылкам. То есть авторы, которые дали вам эффект, рассылки которых сработали, выстрели, этих людей нужно записывать в белый список, а людей, которые вам ну, не очень понравились с ними работать, естественно, добавлять в свой черный список. Вот на этом, друзья, пятый урок у нас закончен. Я уверен, что у тех, кто работал и пришел к этому уроку уже с каким-то багажом, рассылки по той же почте, рассылки по сервисам, которые вам предлагает SMS Monster, они вам дадут результат. Но делать это можно только в том случае, если у вас есть деньги и есть уже оттестированные тексты, которых вы проверили для своего товара на живых людях в тех же самых социальных сетях. Итак, друзья, на этом я с вами практически прощаюсь. Запишу последний заключительный ролик для тех, кто проходит базовую версию этого тренинга. Всем спасибо. До свидания.